Я невероятно благодарна, ну, наверное, миру, да, потому, потому что он привел меня сюда, в эту группу, к себе виталий. И ну, это невероятный подарок, я считаю, вот, как бы мне на моем уже таком достаточно долгом жизненном пути. То, что, вот, то, что, я, что я прошла через эти, эти 9 месяцев, это, конечно, невероятный путь. Да. Несмотря на то, что какие-то опрытки знаний и какие-то области у меня были, да, я получила невероятную систематизацию. Я увидела огромное количество о да, типа, своих ошибок. Наверное, можно вздыхать о том, что вот бы мне этот курс лет 20-25 назад. Ну, наверное, всему свое время, и я сейчас уже как бы, благодарностью приняла его. И увидела свои ошибки и, ну, я не знаю, как сложится дальнейшую дальнейшем жизнь, удастся ли мне как-то проиграть новое знание в жизни, в каких-то сферах, но однозначно то, что я уже стала совершенно иной, и моя жизнь будет иной, чем могла бы быть. Ну, в общем, невероятное количество эмоций, как бы слов, волнуешься, да, и я хочу сказать, что я Каждая из девушек, которая прошла этот путь вместе со мной, я невероятно восхищаюсь. Да? Все мы настолько разные, но вот в каждом из нас живет, ну, наверное, уже где-то ближе к воину, да, воины, да. Я восхищаюсь тем, что вокруг меня столько ну, действительно крутых и, и красивых и потрясающих девушек. И я верю в том, что ну, каждая из них в дальнейшем... Пройдет невероятно как бы невероятный путь. Ну, в общем, мне переполняют эмоции. Я очень благодарна Виталии. Наверное, я бы что-то еще добавила, но волнуюсь.